Поэтому ей нравится как бы, но всегда хочется оставить постоянно. И они думают, может это не мое, не мое, наверное, это все ваше, все, вы прямо вот как родились в этой деятельности. Мне кстати все так говорят, мне. я думаю, если бы это было так, то, -то прорыв был. Прорыв в чем? Прорыв в чем? В чем? Деньги, чтоб на вас должны сыпаться, как из ведра? Или что? А это, это все не от этого, не да, вот не да, да. Когда у человека благочестия хватает, то им привлекаются старшие, может вам даже просто правительство скажет, давайте мы вам сделаем, ну, как бы, удоб, ну, как бы, лучше. Ну то есть благочестие означает, что человека все любят, им привлекаются, у него менеджеры крутые к нему приходят. У него все создается само, ему даже париться не надо. Вы просто поймите, что это в голову все равно вам не войдет так глубоко, как надо, потому что люди все равно не понимают этих тем. Они думают, надо что-то как-то работать больше, наверное, или может быть в другой город переехать, еще что-то придумывают. Они не понимают, что ну, средства на жизнь приходят от судьбы. Чем больше человек людям делает пользы, тем он заметнее и нужнее, и, как, и тем больше у него возможностей в жизни. Так, так устроен этот мир. в направлении двигаться, да, конечно. У меня есть, будет, ну, там, есть, да. Вы что, вы вспомните себя 3,5 года назад, вы в пресняке в жутком были, а сейчас такая вся счастливая. Что, вы забыли, что ли, как вы без Бога жили? 3,5 года назад у вас не было духовной жизни, сейчас есть. Вот колоссальная разница. Ну, все, что тогда вы меня спрашиваете об этом? Забыли просто уже, как жили раньше? Спасибо, я очень благодарна. Ну, здорово, я рад за вас. Ваш вопрос, девушка? Да? Здравствуйте. Я тоже буду так же радоваться, как вы, когда я с вами говорю. Ой, здорово, давайте говорим. Давай. Ну, мне понравилось, как вы обрадовались мне. Я думаю, что я не радуюсь людям. Мне тоже надо так радоваться. Я первый раз на вашей школе. Я раньше слушала вас. Ну, я тоже первый раз с вами. Я очень рада быть. Я слушаю. У меня есть вопрос про изучение. У меня два образования. Инженерное и литератическое. Я работала и преподавательница жителя инженера, Это одно и, и то, то, то же, же. инженер-преподаватель первой категории. У вас первая категория, да. И мне и то, и то хорошо да? позволяет. Потому что это ваше предназначение. Но вот э, инженерная работа такая, офисная административная, конечно, более соединительная Более чем доход. дохода приносит. Но вот так всегда приходится выбирать, как бы, деньги или счастье. черепаха Тартила же спросила, как бы, что ты хочешь, денег или счастье в жизни? Вы должны ответить на этот вопрос. Ну, работайте тогда преподавателем, денег будет меньше. Потому что или человек по способностям работает, и у него будет больше денег, но меньше счастья. И уставать будет там. Вы когда в офисной работе работали, вы забыли, вы там сильно уставали. Очень, да. Усталость, деньги. И нет счастья. Все, вот это один вариант. Второй. Счастье, меньше усталости, меньше денег. Второй вариант жизни. А вместе все не получится. Вместе, чтобы было, надо больше благочестия. Поэтому, понимаете... Девушка, допустим, хочет высокого парня и красивого, но благочести не хватает. Она получает или высокого некрасивого, или красивого, но невысокого. Ну, одно из двух как бы надо выбирать. А так сразу оп, нет, подтянуть нельзя. вот так. Ну, вот так, Я что-то одно, понимаете, ничего не сделаешь. Так, это так. буду Правильно. Надо выбирать то, что нравится сердцу и развиваться духовно, увеличивать свое благочестие и постепенно будет больше денег. Все, вот правильный выбор, вот так надо делать. Спасибо. Можно еще про любовь спрашивать? Про любовь? Да. Брак... Интересно. Про любовь всегда интересно. Мне был очень хороший, да? он, сейчас я уже 7 лет на своде, и никак не встречается человек. И вот мужчина... Мужчины не встречаются. Мужчины не встречаются. А? Мужчины вообще не встречаются. Не надо встретить. Нужно настроиться так правильно, так любить девушек, всех вокруг людей, заботиться обо всех и копить женскую силу. И потом мужичка надо просто сбить с ног какого-то все, подсечку ему сделать. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Понятно, да, система? Встречаются, встречаются. Надо, чтобы, так, раз, посмотрела, и все, готов. Вот и все, встречаются. Ну, то есть, если сила женская есть, то всегда встречаются. Понимаете? А если силы нет, то не встречаются. Как мне Так я об этом на каждой лекции говорю. Нужно женщинам служить, подружек завести, ходить на какие-нибудь мероприятия, всем радоваться, всех любить, во всех заботиться, в храм ходить, служить там. И везде радоваться всем, больше на людях, больше как бы заботиться обо всех, больше добра людям, счастья приносить. И вот эта деятельность, она девочку делает красивой в сердце. Понимаете, в сердце красивое, это не означает снаружи. Вот ни макияж, ничего не поможет для этого. и у женщины нижняя красота, она привлекает, похоть он вызывает у мужчин, секс, желание секса. Но желание замуж взять, нет от этого. Второй вариант, это красота сердца у женщины. Он вызывает ответственность у мужчины. Он видит такую девушку, ему хочется они заботятся, хочется взять замуж, чтобы она рядом с ним жила, чтобы дети были от нее. Красота сердца, понимаете? Красота сердца у женщины возникает в результате отношений, общения с людьми. Она наполняется силой красоты сердца от людей. Людмила, людям милая она становится. Людям милая становится женщина. И тогда красивая значит, милая значит, красивая. Все. Как мне поднять штангу, Олег Геннадьевич? Тренируйся. Идти в секцию. И тренируйся. Поднимай, поднимай, поднимай. В какой-то момент три раза поднимешь. Все. Так и женщина тоже, как выйти замуж. Не встречаются. Даже не поезда, едут, едут раз встретились, дальше поехали. Человека надо притягивать к себе. Силой женской. Побеждает сильнейший в этом мире. Никто не встречается. Просто сила и все. Я знаю примеры, когда девушка инвалид вообще притягивает к себе. И нормального человека без проблем. Потому что она такая. Она лекции послышала и пошла, у нее нет выхода. И она пошла работать над собой, развиваться и все, и как бы сам при пришел. Не виноватая, он сам пришел. Все? И детки придут. Все зависит от силы. Понимаете? Действуйте правильно, все приходит. Поднимите руки, женщины, у кого-то это получилось. Вот вы начали так делать, и все, пошла жара. Вот, пожалуйста, все. Все. Спасибо. Знаний не хватает, как жить в сердце. Знаний не хватает. Кажется, что невозможно. Вот я, допустим, когда бегать начал, я пробежал 500 метров первый раз. Я задохнулся. И мне показалось тогда, это было 4 года назад, что я никогда не смогу бегать, допустим, 10 километров до меня. Это была просто какая-то ну, запредельная цифра которая абсолютно недостижима. Я, ну, я был уверен, что я никогда не смогу столько бегать. Вообще никогда. Сейчас 16-17 километров без проблем. Четыре года прошло, и уже организм стал совсем другим. Все меняется в жизни благодаря тому, что человек действует в каком-то направлении, движется. А теперь предсказание. В тот момент, когда вам уже будет все равно внутренне, выйдете вы замуж или нет, в тот момент, когда вам будет все равно, вы будете настолько на полной жизни и общением вам будет и так хорошо в жизни. В тот момент, когда вы уже не будете так, так сильно париться, хотя вам будет хотеться замуж, но это вас не будет беспокоить, в этот момент вы выйдете замуж. Понимаете, как только человек доходит до нужной кондиции, сразу же получает нужный результат. Люди думают, что мне как-то в жизни почему-то не везет. Это полный бред так думать. Вот насколько чего человек достигает в жизни, то и получает сразу. Бог никогда ни секунды не ждет. Вот то, что заслужили, сразу получаем. Просто проблема в том, что мы витаем в облаках, мы хотим больше, чем мы заслужили. Вот в этом проблема. Так надо жить на свои деньги, понимаете? Вот сколько благочестия накопили, столько и счастья будет в жизни. Копите, значит, делайте добрые дела, живите для других людей. Делайте больше доброты, и будет больше счастья. Я помню на фестивале «Благость» одну девушку увидел. Она просто там в КВН участвовала, и она так с любовью к людям так пела, там какая-то песня про доброту, что-то про солнце, что-то такое. И так красиво, так здорово. Ее сразу отметили руководители, тут же как бы в команду фестиваля благостью включили. Все. А сейчас она уже здесь, я ее встретил, она уже беременная такая вот. Ну, понимаете, да, что люди же от э, воздуха не беременеют, <с> значит, муж есть. <с> <тоже. с> ну, то есть, э, вот так вот, если девушка любит всех, такая активная, жизнерадостная, видная, то сразу же все в жизни налаживается, не надо ей беспокоиться ни о чем. Ваш Вопрос? Садитесь, садитесь, взаимно, Как ее зовут? Ее зовут Наташа, живет она в Америке, и она.. Наташа развивается... плачет постоянно, да? <свят> ну да, ну как бы стонет. Да. Живет в Америке. И плачет, Американская... и плачет. Да. Хочет в Россию, да? Нет. Американские детки. Обычно и... вот в Америке живут, в Россию не хотят, но плачут и плачут. хватает Бога в жизни. Не хватает Бога в жизни. Поймите, что когда Бога хватает, человек в молитве живет правильно настроен на Бога. Бог защищает. Вот сейчас в ее жизни, я то, что вижу, идет беспредел. Беспредел это просто буквально означает плохая судьба. Что это значит? Это значит, что она в прошлой жизни так набедокурила, что сейчас эта судьба разрушает ей всю жизнь. Злая судьба пришла в ее жизнь. Вот она сейчас действует. Она пришла в ее жизнь, ну, резко так, примерно полгода назад, примерно так. Влетела в ее жизнь злая судьба и начала все рушить. От злой судьбы есть только одна защита – это память о Боге. Не ныть ее, как бы, не плакать, не, не ныть, как она настроена, а побеждать судьбу. И все налаживаться начнет. Удача придет в жизнь. Как она придет, то есть муж успокоится, перестанет злобствовать, добрые люди начнут помогать, и все наладится. Через человека, через мужа идет злая судьба, он успокоится, и все. Вот так надо мыслить, понимаете, я бы на ее месте так бы мыслил, я бы начал просто думать о Боге, молиться, молиться, и все бы наладилось, понимаете. Когда солнце восходит, то все тени исчезают, тени означают невежество, темнота. Все исчезает, наступает счастье. Чистота. Нет выхода другого, нет выхода. Если она сама не может думать о Боге, пусть тогда хорошо испытает чудо Господа. Пускай пойдет туда, где чудо бывает. Вот я в Казань приезжал, там есть икона Казанской Божьей Матери. На ней висит вот куча золотых и серебряных цепочек, и, и священник говорит, ну, снимаем раз в полгода где-то новые вешаем. Что это за цепочки? Вот если у человека пришел там, неизлечимая болезнь, помолился иконе, раз, и все вылечилось. Или, допустим, мух уж уходил, помолился, раз, вернулся. Понимаете, чудо! И человек, когда чудо видит, он берет, денег не жалеет, покупает золотую цепочку или серебряную и вешает на эту икону. Понимаете? И таких там цепочек вот постоянно висит целая охапка. Иногда человеку нужно чудо, чтобы потом самому как бы начать делать то, что побеждает судьбу. Вот человека включает, у него появляется вера, он включается в это все. Понимаете? Когда он видит чудо. Поэтому иногда Бог делает чудеса. Но это не значит, что мы должны на чудеса надеяться и как бы приходить к Богу, давай чудо делай для меня. Понимаете? Надо понять принцип жизни. Чем больше человек помнит о себе, тем больше действует судьба. Чем больше человек помнит о Боге, тем быстрее он разрушает злую судьбу. И у него остается только добрая судьба. «Память о Боге. Не о себе забыла, о себе думаешь о Боге». Вот поднимите руку, кто заметил, что вы просто ходите на лекцию сейчас, и у вас как-то жизнь лучше стала. Вот просто от того, что ходите на лекцию. Ну, видите, вот это и есть победа над судьбой. Вы просто на лекцию ходите, все налаживается, легче, легче жить становится. Это называется победа над судьбой. Потому что мы думаем о чем-то возвышенном всю три часа в день, каждый день. И все, жизнь налаживается просто от этого. Представьте, если вы будете в молитве, если человек погружается в молитву, он может все препятствия разбивать. Но самый главный принцип молитвы – это не то, что плакать, ай, мне плохо, Господи, помоги, благо меня". Понимаете, молитва означает счастье. То есть ты думаешь о Боге, радуешься Ему, служишь, думаешь о Нем, испытываешь счастье от Него, наполняешься солнцем. Молитва означает солнце, это не слезы, это не плач, это не спор, это счастье. Понимаете, вот когда ты уже в разлуке с Богом находишься и без Него жить не можешь, тогда можешь поплакать. То есть корп тоже нужна, когда ты сильно любишь, и ты разлучен с Богом. Но это очень высокий уровень развития. Сначала человек должен в радости смотреть на иконы. Он должен любить, радоваться, любить святыни И думать о ней, и кланяться, и служить, и забыть про себя. Вот это то, что человек должен делать для того, чтобы злая судьба перестала действовать. Я в Питере разок приехал, и меня попросили ну, моих организаторов довести до дома семейную пар, муж и Они предприниматели, и они мне рассказали свою историю, что к ним пришли разок в офис и сказали, ну, представители так называемой власти сказали, нам нравится ваш бизнес, поэтому вы нам его по дешевочке давайте продавайте как бы иначе сядете в тюрьму ну и те так по доброму сказали что нам тоже нравится наш бизнес и мы честно его делаем поэтому как бы мы будем Богу молиться чтобы в тюрьму не сесть потому что все зависит от Господа и те говорили ну давайте посмотрим от кого все зависит и начали их гнобить ну, пытаться их там, проверки всякие, вот, и так далее. А они просто вот честно, как бы, честно все. Вот, допустим, те на них подают какую-то там заявку, те приходят, те видят, что ничего нету, хорошие люди. И даже никто, никто с ним ничего не делал особо. Они молились, молились, те пытались, пытались, пытались, и... Какой результат? Они сами сели в тюрьму. А эти как работали, так и работали. Почему? Потому что, когда человек побеждает свою судьбу, никто не может его пальцем тронуть. Вот человек свою плохую судьбу отработал, победил, но никто не может с ним сделать, потому что нет основания. Все? Нет основания. Пусть действует, этим путем идет. Больше нет способов никаких в таких ситуациях. Когда беспредел начинается, только радостная молитва. Но она не в этом настроении находится. Она находится в настроении отчаяния и плача. Страх, отчаяние, боль и плача. Бесполезное занятие. Все будет разрушено. Если она так будет думать, действовать, то все будет разрушено. Ну. Mm. Олег, безумно много благодарности. Все, размерно благодарных за вас и за то, что вы действительно меняете, перепрошиваете наше сознание. Да? А мне мой наставник сказал, он меня спросил, для чего ты лекции читаешь? Я говорю, ну как, Лёш, чтобы людям помогать? Он говорит, думай, говорит, серьезней, попробуй ответить еще раз более глубоко. Я такой, ну, наверное, милость какую-то я получаю от этого. Он такой, ну, уже ближе. Потом он мне объяснил, что когда я читаю лекции, то, во-первых, я из-за того, что это говорю, я сам глубже это понимаю. А во-вторых, люди благословляют меня. И поэтому, как бы, еще неизвестно, кто больше кому помогает. Ну давайте, ладно, спрашивайте. Хорошо? И ценно, да. Отлично. С матчевским хорошо. Учат, постоянно молюсь, там, служу вообще, с друзьями постоянно. Как бы я всегда хотела бы, но тут получается, что я немножко в другую сторону, За что вам несколько а, Сейчас, на данный момент, у меня, ну, и, чтобы вы понимали, я, я всегда мечтала о семье. Почему вы такое, знаете-ка, я люблю очень детей, люблю семейные отношения. Мне это самое ценное, кажется, вот. Вот о чем человек мечтает, то и не получает, да, вы тоже понимаете, да? да? Что надо из мечты вырваться и перейти к действию, и потом успокоение должно прийти. То есть... Нет. Все пришло успокоение? Ну да, но я очень сильно изменилась. В смысле, когда я началась... Появился мужичок, чепка, не не, бы, не? не нравится, да? Мне не, могут понять себя. Мне нравится. не нравится, да? Видимо, у меня не хватает, как вы говорите, красоты или... Нет, мне немножко другое здесь. Другое это как бы... Это женское. Одна девушка меня... Одна девушка меня спросила. Говорит, когда я выйду замуж? Я ей объяснил так. Я говорю, когда твой суженый немножко станет получше, чуть-чуть подтянется, а твои представление о нем чуть-чуть уменьшится. И в этот момент вы состыкуетесь. Потому что у женщины, у всех женщин есть одна проблема. Так как они очень красивые сами, такие как бы хорошенькие, такие деликатные, такие как бы им кажется, что как бы, ну, они достойны вот... вот. А на самом деле это польная иллюзия. Потому что у мужчины все самое лучшее внутри, а у женщины все самое лучшее наружу. А правда посередине. То есть в тот момент, когда ваше представление, как бы мужчина. Понимаете, женщина думает, что мужчина нужен для того, чтобы потом расслабиться и счастливо жить. Не надо там, не надо не светить глаза. Вот. Может быть, это тоже хорошо так думать, но если ты уже совсем прямо такая вот крутая, вот так сильно молишься, такое тоже, в принципе, возможно. Вот хорошего очень мужа найти, потом расслабишься и счастливо жить. Такое возможно, но очень маловероятно. Скорее всего, в этом мире женщине Бог дает мужичка, чтобы она его сама подтянула. Потому что женщина ближе к Богу, она, вот смотрите, в основном женщина на лекции сидят. Вот она ближе к Богу, у нее совести больше, как бы настроена на самосовершенствование, на развитие. И когда она видит, что мужчина вот не живет правильно, у нее сердце волею как бы крови обливается, и она пилит его, пилит, пилит, пока он не начнет нормально жить. Ну или вдохновляет, как бы, ну что-то делает с ним, короче, Ну не дает ему жить, пока он не разовьется как личность. Вот. Вот как поэтому Бог дает мужичка немножко похуже всегда, чтобы было куда расти ему. Но он так сам влюбляется, он говорит, какая возвышенная девушка, какая принцесса возвышенная, такая недостижимая, и лучше меня, как бы, и все. Но видите, вот в этом вилка заключается, почему так много одиноких людей. Девушка хочет себе получше, чем она, и парень тоже хочет себе получше, чем он. Вот. И получается какая-то ну, иллюзия, понимаете? Ну, езжайте в Венесуэлу. Там война? Нет, войну не надо ехать. Нет. Пускай он сюда приезжает тогда, не хочет. А что ему делать? Он языка не знает, не спав, что разговаривает. Ну, ну едьте куда-нибудь вместе в другую страну, где нет войны, и там живите. Что хорошо? Знаю, его, его Его не рассматриваю? А что тогда мы о нем говорим вообще? Ну мы с боссом, и мы с вами, Ну значит вам надо его рассматривать? Если вы мне скажете, Олег Иванович, я значит, 40 лет назад, то будет уже, наверное, поздно. Ну, это же хороший человек, он такой добрый, такой поэтичный. Вам стихи, наверное, рассказывают, да? Нет, футбол играет. Ну, все, вот давайте с ним куда-то в другую страну. Какой другой? Бывший. А этот из Венесуэлы? А ну, этот но он же поэтичный. Стихи читает вам, он, да? Он вот это вот, с Венесуэр. Классный человек. Ну, найдите какую-нибудь страну, переедьте их с ним. Ну, маме вы будете помогать на дистанции. Иногда женщины, понимаете, иногда женщины принимают неправильное решение. Они выбирают родителей, они а личную жизнь. И теряют личную жизнь. Я знаю много примеров. Вы маме не поможете, понимаете? Вы за нее жизнь не проживете. Денежки можно ей высылать и так, разговаривать можно по телефону, молиться за нее. Надо съездить к этому человеку из Венесуэлы и перетягивать его из этой страны. Если там война, там война идет, что ли, да? Ну, Тягают, да? А, это вот Венесуэла, это вот сейчас вот то, что там это. Я понял, да. Электричество отключают, да? А, все вот эта страна, да? Ну, Ну, все, вот давайте туда съездить его и вытаскивать У вас замужество за рубежом по судьбе, не в России. Ну, как бы, когда будет замужем, вы не будете здесь в России. Же. Нет, вот где-то там вот это вот. Где-то Бразилия, там, немного диких обезьян. Где-то туда, да, вот там оттуда все, туда и езжает. Чанга-чанга-си-басна. Нет, правда, там будет нормально вам все. Все, моя хорошая, вас слишком много сегодня. Ну ладно.